Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Вена. Мы продолжаем кампанию, соответственно, зазергов. У нас сегодня шестой эпизод, шестая глава Ярости Роя. Ну, посмотрим. Получается, в прошлой серии произошло то, что Керриган предала своих, так сказать, союзников. Всех предала, убила Феникса и убила Дюка, генерала Дюка или адмирала, дюка, ну какая разница, в общем-то, высокопоставленного военного чиновника Менгска. Ну, давайте посмотрим, что дальше произошло. Крепость Криган на Тарсонисе два дня спустя. Моя королева, мы только что обнаружили многочисленный рой на высокой орбите. Сотни сергов уже высадились на Тарсонисе и приближаются к нам. Они уже атаковали несколько наших аванпостов. Стало быть, ОЗД решил испытать свой цепной сверхразум в деле. Я планировала взять передышку после резни на Кархале. Но, похоже, директорат пытается меня спровоцировать. Готовить армию к бою, моя королева? Да. Нужно защитить оставшиеся аванкосты и не дать зергам директората занять позиции рядом с нами. Когда мы организуем оборону, можно будет перейти в наступление и атаковать их ули. Ну, задача легче легкого, как мне кажется. Это нам по плечу. Уничтожить непокорных зергов. Сначала нужно обороняться. Это раз. Во-вторых, нужно будет взять и уничтожить их. Ну что, давайте вперед в атаку. Прошу прощения, если кто смотрел вот этот момент, я, наверное, оставил все полностью, даже этот фейл. Не, фейл, наверное, я оставил отдельно видео. Да, поэтому это новое уже как видео пошло. Ну реально какая-то жесть просто вообще Значит получается нужно сразу Атаковать на ученых УЗД Даже вообще на стареяние Я так понимаю Хотя вот с одной базы конечно атаковать Очень сложно, по сути нечем их атаковать Я даже не понимаю чем их атаковать что-то могу такого вызвать. Ну, я могу ультралисков вызвать, конечно. Да, это будет круто, но до них надо сначала докачаться. Вот в чем проблема. Потому что у меня просто тут нечем, по сути... Нечем дойти до ультралисков. Разве что надо гнездо королевы каждое... Точнее, гнездо королевы ставить и сразу идти напрямую на ультралисков. Причем мне ж нужны еще и стражи. То есть мне нужно улей будет прокачать... Ой, улей. Шпиль величие прокачать. И логу прокачать до улья по-любому. Там тоже дохерно ресурсов получается тратиться. Короче, я даже не знаю. Это реально очень жестко. Я даже не представляю, как я отойду до такого, что я смогу пробиться сквозь э, оборону тиранов. <с> так давайте так прокачиваем надо нанералов больше сейчас тебе будет больше нанералов так прокачиваем пулей Так, дальше получается, что у нас уже можно будет поставить гидралов, ой, ультралов. Нужно Правда, для этого надо будет все равно мне. Все равно нужно очень много минералов и всего. Посмотрим. Попробую я, конечно, это сделать. но вообще сомнения у меня очень огромные по этому поводу. Не, в принципе, если были бы у меня стражи, было бы все совсем по-другому. Даже стражами. Разговор вообще короткий с противником был бы. Надо до стражи просто сначала дойти. Их надо еще и к тому же нанять. Да. Не, нам по-любому нужны стражи, так что нанимаем муталисков пока. Пока нанимаем муталисков. Потому что там без стражи пробиться будет невозможно. Где вот эта их база. Вы сами видели какие там войска по составу. То есть какие у них там оборонные сооружения по составу. Там одни зенитки стоят. Без стражи там пробиться будет невозможно. Причем, я так понимаю, мне надо будет еще и муталиск. Потому что там, скорее всего, есть и э, эти, как его, врайты которые хорошо справляются со стражами, а стражи ничего не могут сделать. Так что надо какое-то прикрытие с воздуха, а прикрытие с Моя воздуха, и, кроме как, у Талиски нет ни никакого. Мы тиранов неподалеку от точки высадки вражеских зергов. Похоже, в этом комплексе работает группа ученых ОЗД, но мы пока не знаем, чем именно они там занимаются. Я догадываюсь, что они там делают. Я подозревала, что ОЗД испытывает трудности с контролем да, на уж всех. слишком далеко. И штаб директората не может непосредственно управлять стаями. Этим и занимаются их ученые. Церебра, Слушайте, походу. Направь все силы на базу Тиранов. Ученые ОЗД должны быть убиты. Только тогда мы сможем покончить с непокорными стаями. Слушайте, я так понимаю.. У них там войск вообще практически нет. Но, ну, по крайней мере, внешне, кажется, что вот там одни зенитки и больше ничего. Так что, по идее, даже там четыре стражи у меня смогут спокойно пробиться сквозь их защиту. Как раз где-то на четыре стражи я и рассчитываю. Я нужно больше, так, три пока вот у нас уже есть. <клес> Надо, кстати, еще этому зданию дополнительно поставить для защиты, потому что я... Не собираюсь особо здесь хранить э, войска. Я хотел бы практически сразу же ринуться в бой. Так, видите, кстати, еще одного рабочего я пошлю на добычу, потому что это как бы поможет. Мне. Давайте ставьте свои тут сооружения. На слизи оборонительные. Так, слушайте, мне надо, чтобы скотки строить, мне надо эволюционную камеру. Ого. Так, эволюционная камера. Вот она. у меня стражи 2 пока Но тут спорки бы не помешали в принципе как и обычные подземные нам нужно больше так ну 6 я 6 наверное даже все-таки не буду правильно Уж совсем халявничать, а то, может знает, прилетят туда всякие муталистские врага, которые меня просто превратят в фарш. Но я так понимаю, они, скорее всего, союзники, так что это вполне вероятно. Они, правда, прилетят на помощь своим хозяевам. Так что муталистков тоже надо иметь в распоряжении. Но наземные войска наши останутся здесь же. Я их не буду отправлять никуда в атаку. Если понадобится, конечно, их отправлю. Но я так думаю, нет. Такое не должно быть необходимость. Уже у нас 4 есть. Четыре это очень хорошо. Пожиратели я не знаю, что это такое. Это какая-то, по-моему, шняга. Давайте я одного сделаю ради интереса. Потому что он как бы стоит мало по... Веспинчику. У меня спином как виспин. раз таки напряг Может быть он и вправду неплохой Но по-моему такая фигня Я им ни разу не пользовался вообще Нам Так что будет интересно понаблюдать Что это такое Пожирателя вообще нету ничего, то есть я думал, может какие-то способности есть у него. Оказывается, никаких способностей у него в помине нету. Ну давайте создадим тогда и пожирателей, и стражей, попробую посмотреть, что лучше все-таки. Сейчас начнем уже нападать, потому что у меня тут есть, в принципе, все для этого. Нам нужно нет, слушайте, по-моему, пожиратель, он чисто останавливает войска, как я понял. Потому что он же на меня нападал. Я видел, что он тупо останавливал мои войска, но больше он ничего не делал. И он, по-моему, кстати, против воздуха воюет. А вот знаете, может быть, у меня такая идея взять напасть все-таки на эти базы и разгромить их. Но, ну, наверное, это неправильно, да, будет? Наверное, да, это будет неправильно. То есть, там уже же, попробуй их уничтожить, они там, блин, с такими войсками огроменными сидят. Посылаешь туда миллион зерлингов, они все равно все умирают. Так, ладно, последний сейчас у нас страж появляется. И давайте в атаку идти. Давайте в атаку где-то сейчас здесь группируемся. Только перед этим. Надо бы еще пещеру, конечно, гидралов сделать бы. Потому что без гидралов-то довольно фигово. Могут прилететь всякие стражи, которые уничтожат мою базу. На раз-два. Даже моя защита не поможет мне. По наземным войскам есть у тебя атака. Нет у него атаки по наземным отрядам, Значит, все понятно. Создаем пока что здесь армию. Бесполезно, короче, оказывается. этот будет. отряд против земли. Ну, против воздуха, как видите, да. Мои сами стражи справляются прекрасно. Так, тут немножко поломали наши скорочки. Блин. Че, у меня два стража убили? Ёб твою мать это очень плохо. О, еще и муталиск прилетел. Как я и говорил. Так что, в принципе, пожиратель здесь даже пригодится. Сейчас мы посмотрим, что он сможет сделать. А, под насрал он, и все, походу. Или что, он еще... Он еще срет? Кислотные споры, what the fuck, высокие <решил> кислотные споры делают, а нихрена, вот что они делают. <решил> Короче, там надо обычных моталистков использовать и все будет понятно. Но я не знаю, я не вижу, чтобы это какой-то урон наносила просто написано кислотные споры и все. Типа этого хватит. Ну да, видите, какая хрень. Тут надо по-любому гидралов нанимать, либо муталистков. Так, этого надо превратить срочно в стражу, потому что я вижу у него там проблемы с жизнью, чтобы он не умирал. Блин, еще этого убили, да, летучего голландца был, который там кидается всяким дерьмом. Так, короче, у нас сейчас будет уже 6 стражей, с этими 6 стражами мы пойдем в атаку. Ну, Талиска, соответственно, будут разбивать. Так, давайте все вот это Горьбой идем пока что вперед Там мы уже в принципе почти все зенитки снесли Там дальше уже здания идут О, нихрена у вас там Гидралов Жесть, вот это они приготовились Так, давайте сюда всех сразу отправляем заранее. Нарик, -на долбаный, убить его. Наши да. Так кто там атакует наши войска? Сука, откуда вы беретесь? Опять этот подсираник прилетел. О, сколько спусней! Это жесть. Короче, ясно. Надо заново начинать петь. Или подождите, у меня, по-моему, сохранение было, нет? Да, у меня сохранение нормальное было. Фу. Хоть это радует. Короче, надо там накопить вообще агроментную армию, потому что эти еще зерги присоединяются. Там вообще жесть какая-то происходит. Я не знаю, как там вообще воевать, по сути, вот надо мне качать тогда еще и все техи сейчас, наверное, для своих воздушных войск. Давайте качаю технологии. Потому что без технологии там выжить невозможно. Так что наша атака откладывается на неопределенный срок вообще. Или взять, наверное, может базу, все-таки оккупировать их. Вот что я думаю сделать. Попасть на базу, захватить Потому что сами видите, какая херота происходит иначе. Надо, значит, базу захватывать, наверное. Нам hmm. нужно Нам нужно ну да, по идее, значит, надо базу захватывать по-любому. Так как я вот так медленно буду очень добывать ресурсы. А если бы я мог сразу взять и напасть и захватить еще дополнительные ресурсы, это было бы реально прекрасно. Тут правда, блин, газ. Ну хотя нет, тут газ вот есть, например, да? Хм. Давайте попробую так сделать. Что еще остается -то? Скорость надзирательным сейчас я увеличу. Хотя тут в принципе не надо. Вот я хочу оранжевого попробовать Забить до смерти. А, ну мне надо, блин, пере... все равно, чтобы переносить войска на этот хрен сделать. Потому что иначе я тут просто не смогу захватить эту базу. Да, давайте все-таки так сделаем, потому что ну, там вообще жесть какая-то. Там столько войск. Надо, чтобы прямо у меня добыча шла по полной программе. Чтобы я вообще не, как сказать, не был стеснен своими войсками, количеством, своими ресурсами, чтобы можно было нанимать, нанимать и нанимать. А это не, не очень-то и легко сделать. Скажем так. А Что-то эти летающие твари есть тоже. Хотел посмотреть, что там у него вообще за армия сейчас. У него, короче, спорки стоят. У него там никакой армии нету на этой базе. Можно прям сейчас тут залетать. Но проблема в том, что там наверняка дофигища скружить где-то, потому что я их уже видел. Я об этом знаю. Но вот где они именно, тут непонятно. Давайте попробуем атаковать и опять-таки сохранить, но это просто какая-то реальная имбовая миссия, судя по всему, сложная. Вариаций очень много, как можно зафейлить, поэтому я постараюсь сделать так, чтобы не зафейлить. Так, пока что мы справляются с базой. Проблема в том, что если даже базу сейчас их выведу А смысл от этого какой? Мне надо рабочих туда отправить А я, блин, так и не начал изучать здесь А, или все, у меня уже есть А, есть он. Да, все меняется Давайте Летите сюда Так, я смотрю, он войска уже сюда кидает свои Отлично Хэтчери уничтожили, это самое главное Продолжать атаковать Так, уже подошли его войска. <хлевые> ну, высаживай войска, я же тебе сказал. <хлевые> Ах ты Сука! Так, ну теперь точно. Идет А, за, за, за, за, все, уже поставил. Так, куда ты полетел-то. Так. А, отзирателя теперь недостаточно. база стоит. Самое главное ее теперь не потерять здесь. Газа вообще дофигища. Так, проблема у нас на базе теперь. Очень большая проблема на базе. Заколебал, клятвы числоты на моего антирактера. Сука выиграл. Так да кто там атакует постоянно? Заколебали, Отстаньте от моей базы, бедной базы. Так, нет, теперь нет, давайте нет, здесь нет, нанимаем. Развивать базу эту. Отправляем пока что ребятишек в атаку. Сейчас у нас появится еще муталисты Дополнительные. Отлично. Своя стая муталисков. Прекрасно. Так, давайте развиваем дальше наше наступление. Ой-ой-ой, а это кто? Надеюсь справится, металлист Блин, они почти хэтчеры уничтожили. не себе так быстро. Сука, нету бейте этих зерлингов. Фух, вроде спасли. я надеюсь на это. Вообще жестко, они так быстро ее поломали. Здесь тоже всех убили, прекрасно а Тут, правда, одни только минералы, они как бы меня меньше всего интересуют А, они уже сюда рабочего даже приставят, смотрите, как я. какие наглые Отступайте с сюда Нет! Я думаю, не будет атаковать его. он как раз его и атаковал. Так, все. Здесь бас зачистили. Сейчас мы ее захватим тоже. Я здесь оставлю несколько, все-таки, все равно на всякий случай его остальные пускай отступают. Возвращаются домой. Точнее быть. Так, добывайте, давайте стройте здесь еще одну базу. Еще одну хэтчер ставьте. Так, все одна база налаживается, я хотел сказать. Чуть -чуть, что я ошибся. очень я походу ошибаюсь. Потому что их прям до 13 напала. Наших всех убили. Прекрасно. Конечно, в кавычках. А у меня нет ни, ни одного здания, имею в виду для гидралов. Ой, ой, ой! Что это за жест вообще? Откуда у вас столько утолишек? Бьет что-то твою мать! Ну, мы не спасем, конечно, эту хейчель, понятное дело. Я сейчас просто дождусь, пока они ее максимально надамажат. Так, я отменил вовремя. Твою мать, откуда вы берете, суки? Скану. А, они типа прилетели, уничтожили хэтчери и, и улетели, да? Отличная тактика. Можно я запатентую. И, и что они вот этим добились? То, что они хэтчеры уничтожили. Они просто сделали так, что я там не поставил базу, окей, окей, но.. А, нет, они тут, оказывается, еще живут до сих пор. Суки умрите. Умрите, суки, умрите. Блин, да ну нахер. Вот как они умирают? Как? Это что за херня сейчас была? Вы это видели? Что это было сейчас? Что это было за дерьмо? Какого хера? Я что то не понял, неужели вот эти вот говна пожиратели они смогли убить моих? Вы что смеетесь? Это не могло произойти, на самом деле. Сука, пипец, блядь! Я уже пытаюсь не материться, но не получается. Такого хрена, как это вышло вообще сейчас? Я вообще не понял, что это было. Какая-то просто жесть. Пиздец. Они сейчас еще меня тут убьют, пойди. Я даже не смогу отразить атаку, если они нападут. Ох, у нас тут минералов уже нету. Прекрасно. А враг тут добывает мои минералы потихонечку, да? Да, потихонечку, потихонечку, но мои минералы исчезают. Сукин сын. <связать> так, ну тут херня, конечно. Неужели стать беспокоиться? У меня уже три эти кулитки есть. Да ни хрена вы напали, ребята. Что-то вы прям обнагрели. Да ёб твою мать. еще тут королева летает. Срёт на моих, блин, стражей. Ой, не королева, а это сука под землей там сидит. Надо ее сейчас найти и убить. Скорость передвижения, конечно, было бы сейчас реально прекрасно. Давайте добывать все минералы, видите. Нам тогда здесь тоже надо минералы добывать, значит. Так, так, так. Блин, теперь мне минералов не хватает, да? Сука. Парадокс. Лети сюда и высаживай их вот здесь Требуется больше минералов Так, слушайте, наверное, хватит мне на пока пустую тратить минералы да на этих червей Че, они серьезно убивают вот металлистов? Ёптвою мать, они и правда их убивают, значит, я че сейчас на не сниму. Они просто, я думал, накилят эту херню, а она потихонечку снимает хп, но не так, что быстро. Ой, нет, скружи, блин! Ёптвою мать, это было близко. Требуется больше минералов. Ооо, там еще идет атака. Но она, правда, не такая крикная. Да. Нет, зря заволновался прям жестко. Там, конечно, скружи неплохо подошли бы для атаки, наверное, да? Давайте-ка найму скружи на воздушные войска, то есть, чтобы они прям не тарасли так жестко. можно для этого использовать как раз-таки кружей. Быстрые и вполне эффективные средства для отражения вражеских атак. Так, мне нужно взирать, мне не хватает. Фигась. Так, что-то вы как-то разлетелись в разные стороны. давайте возвращайтесь на базу. Так, ну давайте пойдем сейчас в атаку, я думаю. Уже достаточно то, что есть. Есть У меня также здесь кружи, солостая. Возможно, без покерки, чтобы сразиться. Тут, блин, конечно, побитая есть совсем вообще. Я вот этого пожирателя, конечно, оставлю вообще, потому что он отдыхает. А ты откуда взялся? Ну, это бессмысленная атака, практически. Одного у меня стражи убили, но это... Так, надо, короче, все переводить сюда, наконец, нашего... Нашего парнишу. Иди-ка, ставь базу. Все, я надеюсь, им никто мешать не будет. Так, там есть еще одна база. И у нас, кстати, уже достаточно много ресурсов. Я как-то, да, прошляпил этот момент. Ресурсов у нас стало дофигища. Так, атакуйте. Можно всех превратить, в принципе, в стражей. А, нет, не хватит минералов, да. Минералов нема, ребята. Так, целая куча металлистов. Давайте, наконец, теху поставим на скорость передвижения, а то это реально боль ужасная, что они медленно так передвигаются. Так, больше стражи у нас появилось. По-моему, у меня стражи то больше и нету нигде, да? В этом вся проблема. Так, ты по здесь колонию... И ты поставь здесь где-нибудь колонию Чтобы вот эти всякие стражи не прилетали Нам и не наносили огромный урон Так, тут Применок менталиск Нет, пускай они здесь остается Да, пускай они здесь остается а Нам здесь надо бы менталиск Создать еще И здесь стражи Переоборудован Давайте-ка в стражи Спорты. Ага, вот тебе и все Хорошо, что он сейчас напал Как бы не поздно Хотя даже не понадобится тут помощь В принципе, справляется прекрасно Вот такая вот карта дебильная, да, вот, вот, островная Она, конечно, вообще, блин, реально доставляет Сказать, э, доставляет удовольствие, я бы сказал Да, ребята? А доставляет удовольствие такая карта? Ну вот она вообще доставляет неизгладимые впечатления Я бы так верю Потому что тут, блин, только одним воздухом воевать против воздуха Ну это жесть какая-то Может, конечно, как обучающая она неплохо подходит Потому что, получается, я обучаюсь, ну как, вот нормально сражаться против воздуха но все равно, это геморрой на вообще По полной программе Я бы не сказал, что это прям Супер круто, или что-то инновационное Вносит эта карта Какая-то она так себе Какая-то она темная Стремная, темная В общем, дерьмовая Так, давайте нанимаем здесь рабочих Потому что что-то да. Нужно перевести некоторых рабочих, кстати, с тех минералов Потому что там вообще какая-то жесть происходит Просто борьба за каждый минерал Тут у каждого рабочего так. Че, все достаточно страшно? Ну да, достаточно много. И давайте еще с хоботом чуваков сделаем. Хотя вы и так с хоботом были, ну ладно. Так, это что-то кто-то зарылся. Заныкался. Че, у надзиратели появилась скорость? Да, появилась скорость. Прекрасно. Тридцатая минута, наконец-то мы давайте вторгаемся на третью базу. Хотя она там, наверное, уже пустая, на самом деле, я думаю. Ну, в смысле не пустая, в смысле там уже все равно минералы все добыты. Без меня. Ты отправляйся пока что за рабочими. Ну да, видите, уже минералов почти нет. Правда, тут весь пен есть. Но ну, пена тоже остался, кстати, не так уж и много. Так что это месторождение, оно уже все, по сути, почти что добыть. Самое главное, вот внизу осталось. Добыча. Блин, они пошли вниз. Давайте так уйти дальше. Вычищаем эту базу. Надо церать. Смотрите, у меня уже имидж реально огромный. Давайте-давайте-давайте, продвигаемся дальше. Так, тут были рабочие-то где-то? Да, есть рабочие, давайте, заходите в надзирателя. И отправляйтесь вот сюда. Уже все тут понятно. Изи катка. Так, отлично. Мы, получается, со всех сторон уничтожили противников. И мы захватили новую базу. Ну, или точнее, просто вернули, по факту говорить. Мы на самом деле вернули эту базу. Они захватили ее. Тут тоже можно, в принципе, базу поставить, но это будет не сильно продуктивно. Идите сюда, папочка. Просто минус один сразу минус 2 жестко вы конечно их разнесли давайте-ка здесь поставим что-нибудь что-то прям их очень много там, там давайте-ка 4 перекинем сюда хотя не, не, 4 будет нормально Но а батариску сейчас создать сейчас У меня скурши оказывается где-то было. Иди сюда, сукин сын Блин Они там сейчас все вынесут Хотя тут уже и так все истощено Не знаю, что ли Так, добываем, начинаем добывать Это будет пятая уже база моя Нет, подожди-ка, мне не надо, мне надо споры Так Давайте тоже забывайте. Все, начинаем уже окончательное развитие, так скажем. Доразвиваем нашу базу. И начнем выносить врага. Самого главного нашего пока что можно здесь разведать, что вообще за территория, что тут есть да, все-таки я ошибался в этих улитках летающих все-таки и вправду неплохой вид. прошу прощения улитки, что я вас немножко опозорил, наверное презирал вас на самом деле, реально хороший вид. То тоже, конечно, мне очень нужна. Без нее тоже никуда. Конечно, в меньшей степени она мне тут требуется, но все равно. Реально, ее не нужно. Так, ну-ка, что тут дальше у нас? А тут дальше вообще дорога есть прямая к врагам, походу. Да? Смотрите-ка, ну нет, хотя она куда-то вообще извилистая Куда-то идет, идет, идет Тут, короче, у нас сейчас новые зерги Наверное, там просто друзья зерги У тирана есть Сейчас мы их тут вынесем Давайте добывайте Третий уровень развиваем уже есть какие-то звуки прямо, весь этот мусор. Так, тут меня, я смотрю, очень неплохо посвидели. Да, ладно. Продолжать. Конечно, тут нас немного поднасрали. В кавычках немного, конечно, там вообще жесть. Просто все уже убитые почти отряды. Но это не очень страшно, потому что главное, что стражи еще живые. Они могут просто расстреливать всех. Это минус зеркал уже явно. Я его хочу уничтожить, потому что реально мудило. Раз уж вышел против Керриган Великий, он просто поплатится за свою ошибку своей смертью. Пускай это будет уроком всем землям, кто выйдет против териги. Все, воды готов. Сходите сюда слово. Отлично. Ну инкубатор уже, конечно, конец, понятное дело. Он не выживет. Так, ну все, добивайте этого, супер А кто кстати, светануть еще этот лайк, который там под землей. Ну, видимо, она все равно. ой ой ой как вы летите, не очень хорошо. Так, отлично, у меня тут есть еще стая войск. Ой-ой-ой. Да вы куда летите-то, ребята? Постойте. Не будьте такими долбанутыми. Сейчас еще стражи сделаю, тогда мы пойдем дальше. Тут можно пока пройтись. Все это база зачищена. Там дальше уже, смотрю, бункеры есть. Еще. Он вообще не то место выбрал, где закопаться можно было Так, ну все, пошлю в атаку. Валить всех, кто там есть только. Это уже победа. Это победа. Атака. Нет ни единого шанса у этих ублюдков. Я все лучше не сделал? А, еще, оказывается, третий грейд есть на защиту. Ничего так пошло, да? Так, прилетели эти теперь, да? Оранжевые, которых я не атаковал. Ну, хрен с вами, вы все равно ничего не сделаете. Серьезного. К вашему хозяину, хозяину уже три то точно. Сейчас еще команда центр уничтожал, вообще будет зашибись. От беда. Идите туда по направлению. Нет, страж. Защищай стражи своего. Сука. Убилик. Ученые УЗД идут прямо на, мой, на моих э, стражи, чтобы умереть. Ха-ха правильно делать. Мойска атакованы. Хотя бы не будете мучиться. Супер я не мощно, слушайте. Теперь мне надзирать его даже не нужны. У меня ранее войск. Срочно вызываем дополнительные войска. Наши войска атакованы. А, так, какого хера, предназиратели туда полетели? Это я ошибся, я понимаю. Так, уничтожайте хранилище пока. И давайте вперед. Тут осталось 5 ученых УЗД. Добить их будет и простого. 4 ученых УЗД. 2 ученых. Сейчас у нас еще один прилетели Пускай отправляется в атаку. Но я, видимо, мог бы вообще подойти к этим войскам, и они бы, наверное, ко мне присоединились, если бы я себя захотел бы. Да? да, но надо, чтобы, наверное, сухопутные какие-то эти юниты подошли. 2 ученых УЗД, все лучше. Добивайте. Их. Отличная работа, парни. О, убивайте этих сволочей. Победа. Да, потребовалось мне якобы 12 минут, но, конечно, это неправда, там что-то около 40 минут, 45 но, битва была очень сложная, потому что она состояла из нескольких этапов, потому что, вот как мне предлагали, напрямую атаковать, конечно, тиранов. Это было вообще самоубийственная операция бы. Потому что вы видели, как я... Во второй попытке атаковал, там просто меня вынесли в ноль. Потому что, ну там трендец, там эти зерги нападают, там эти тираны, там просто какая-то каша. А если с одного направления нападать, то более-менее получалось у меня, как видели, я вынес вполне в легкую тиранов. Ладно, ну, что ж, надеюсь, вам понравилось данное видео. Ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. С вами был Веном, всем пока, удачи.